У меня привычка всю жизнь себя вводить в зону дискомфорта да ну хоть немножко так, так. Хоть там по снегу пробежать там еще еще вот и я привык коллектив тоже вводить небольшую зону дискомфорта я уже рассказывал то что раз месяц по-любому у меня все встают да, в офисах везде и садятся на новые места и э, бригада тоже я меняю для чего для того чтобы когда человек э, включается он пришел на новое место ему надо обязательно прочитать новую инструкцию да вспомнить как он работает и он начинает работать по-любому минимум на 10 процентов лучше это опускание крови, это хорошо или нехорошо? Или это это Значит, такое ощущение, что ты от корки до корки прочитал русскую модель управления. Я все надеюсь, что найдется место, где я с тобой в противоречие войду, и мы сможем. Это, ну, здесь, то новое. Ну, пока согласен все цело. Значит, ну, какая штука? Без стресса не работает. К сожалению, счастье, для того, чтобы его ощутить, надо. Надо с чем-то его сравнить, потому что ну, как бы наши органы чувств так устроены, что они дельту ловят. Мы сможем разницу температуры понять, но не можем понять, как бы, что вот холодно или плохо, если мы не видели другого. Значит, это шикарный формат, когда люди, помню, когда люди постоянно находятся в режиме этого ну, небольшого хаоса. Чуть попозже передам. Значит, вопрос такой, как бы если человека без остановки в такой вот режим хаоса пускать, то система рано или поздно найдет способ противодействовать. Значит, Сталин для того, чтобы добиться результата, ввел ГУЛАГ. ГУЛАГ и всю систему лагерей. Значит, систему доносительства и прочее, прочее, прочее. Раньше на заводе для того, чтобы остаться живым, нужно было выполнять план. Значит, тот же самый Прохоров пишет: Я посмотрел историю руководителей завода. Восемь человек все закончили жизнь в лагерях. Девятый. Девятый не закончил. Как то ему удалось от этого уйти. Но беда в том, что система постоянно придумывает способ системы из людей. Она постоянно придумывает способ избежать этого постоянного стресса. Простой пример из книги Прохорова про сталинизм. Раньше для того, чтобы люди хорошо работали и в ГУЛАГе отправляли, значит и как отправить в ГУЛАГ, смотрели переписку служебную документацию. Кто принял решение о том, чтобы строить карьер здесь? Тяпкин и Ляпкин принял. Тяпкин и Ляпкина сюда в ГУЛАГ расстреляли все в порядке. Потом придумали такую систему стали собирать на каждой бумаге 18 подписей минимум. Собирать 18 подписей, кого Тяпкина или Ляпкина, их там 18 человек, и люди понимали, что нам нужно все вместе спастись от этого террора, они придумали способ постоянно друг друга подстраховывать и как бы размазывать эту ответственность. Они стали по 18 подписей собирать, и система постепенно сошла в стагнацию, и, собственно говоря, там вот эта вот ну, стагнация 70-х, 80-х годов и началась. Поэтому как бы здесь вот, э, опасность только одна, то есть не загнать систему настолько из людей, что они придумают какой-нибудь способ быстренько что-нибудь там как бы я как будто бы работаю на этом месте, но там на самом деле Работать на том месте, то есть голь на выдумке хитра, люди все равно придумывают способ, как от этого уйти. То есть нужно этот баланс сохранять, но я думаю, что ты его сохраняешь.